всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала сегодняшнее видео я хочу посвятить тому как своими руками можно создать загрузочную флешку для windows 10 существует множество способов как сделать загрузочную usb флешку я вам расскажу самый на мой взгляд простой способ для этого нам необходимо компьютер или ноутбук Естественно, все это должно быть подключено к интернету и также сама USB флешка. Создание загрузочной флешки Windows 10 – полностью автоматический процесс. Для этого необходимо скачать приложение Media Creation Tool. Это приложение скачивается с официального сайта Microsoft. Ссылку на данный сайт вы можете найти под моим видео. Вот эта ссылка на официальный сайт Microsoft. Давайте мы по ней пройдем. Вот у нас открылся официальный сайт Microsoft. Обратите внимание, у кого стоит вот эта укладка обновить сейчас, значит у вас на компьютере установлена лицензионная версия Windows. У кого нету данной укладки, значит у вас установлена пиратская версия Windows. Давайте пролистываем ниже и нас интересует скачать средства сейчас. Нажимаем. Вот это приложение Media Creation Tool. Сохранить нажимаем. Так, нажимаем «Открыть». Вот у нас приложение открывается. Выполняется подготовка работы приложения. Далее нам предлагается ознакомиться с условиями лицензии. Нажимаем «Принять». Здесь мы выбираем «Создать установочный носитель USB-устройства флеш-памяти». Нажимаем «Далее». Здесь предлагается нам выбрать язык, выпуск версии Windows и архитектура По умолчанию у нас уже здесь установлена, но также мы можем эти данные изменить, например, как язык и также установки выпуска Windows. У меня стоит домашняя для одного языка и архитектура 32-разрядная и 64-разрядная. И также можно выбрать оба, но обычно последнее время на компьютерах и ноутбуках установлено 64-разрядная система. И нажимаем «Далее». Нам предлагается выбрать носитель, куда у нас будет сохраняться образ Windows 10, но ну, у меня по умолчанию стоит USB устройство флеш-памяти, нужно не менее 4 гигабайт. Нажимаем «Далее», выбрать USB устройство флеш-памяти. Если у вас тут подключено несколько, то вы выбираете на какую флешку вы хотите создать образ. У меня одна флешка, поэтому нажимаю «Далее». Запустился автоматический процесс создания загрузочной флешки. Этот процесс состоит из нескольких этапов и занимает энное количество времени, в зависимости от скорости вашего интернета. В это время вы можете продолжать пользоваться компьютером. По окончании процесса появится уведомление USB устройство флеш-памяти готово. Нажимаем «Готово». Давайте посмотрим на флешку, откроем ее и вот как вы видите содержание нашего образа системы Windows 10. Теперь ее можно использовать для установки операционной системы и для ее восстановления, а также для переноса операционной системы с одного жесткого диска на другой. Надеюсь это видео было для вас полезным.